Складное христианство. Проповедь анти- анти- антихриста. Проповедь первая. Кто есть антихрист? Разберемся в понятиях и вернем словами их действительный смысл. Слово Христос это греческое слово, означающее мессия от еврейского слова Машах. Это не имя а статус, функции, миссия и тому подобное. Иисус это деформированное греческой фонетикой имя Иешуа. Указанная фонетическая деформация имени перешла в русский язык с двойной деформацией и стала звучать Иисус, хотя восприятие этого имени на еврейском языке русским ухом слышится без искажения. И звучит, как в оригинале. И Ешуа. Но почему-то так сложилось исторически, что русские, перекривляя греков, сами дважды деформировали имя Мессии, а его статус превратили в имя, порождая понятийную неразбериху. Кто же такие антихристы? По сути дела, это антимессии. То есть те, кто не признает Мессию за Мессию или Иешуа, не признается ими Мессией. Евреи и Иешуа не признали Мессией. Значит ли, что они антихристы, антимессии? Видимо, нет, так как они антииешуиты иешуиты они анти а антихристы, антимессии. Как-то раз на эту тему я завел Разговор с одним пастором пятидесятником, предложив ему вернуть историческую справедливость относительно подлинного имени миссии, на что он мне ответил: если в проповеди использовать это имя, то начнется попахивать иудаизмом. Из этого следует, что данный конкретный протестант антииешуист, как и иудаисты, но не антихрист или, возможно, антисемит. Остается неисследованным этот частный случай на предмет того, или он трендовый в среде пятидесятников. Возникает мирозаренческое извращение. Учения великого еврея исповедуют, а его еврейство не приемлют. Так что понятно, кто есть кто. Я наблюдал частные случаи в православных кругах, а именно, некоторую враждебность к евреям, из-за того, что они распяли Христа, и будто бы он был не презренным ими евреем, а каким-то неэтническим представителем. А на уровне массового бытового сознания православных евреев убили их православного бога. И этот когнитивный диссонанс разрушает их верные представления о любви к ближнему. Евреи, в свою очередь, называют представителей не их религии, боями. В конечном итоге заповедь возлюбить ближнего – на практике распадается на ближнего и дальнего. Если в основу понятия антихриста положить само учение Христа, то того, кто вольно или невольно это учение искажает или использует во вред ближним и дальним, можно обоснованно назвать антихристом. В угоду сложившимся традициям, и мне придется называть Машеаха Христом, но не по причине антисемитизма, а ради устоявшейся привычности восприятия людьми этого статуса, превратившегося.